Да, Податными сердцами Наш Иисус Господь, что Твоя истина Божия, она превыше милости, превыше суда, Господь. Спасибо Тебе, наш Бог, спасибо Тебе, Господь, что открыл для нас Божие спасение. Спасибо Тебе, Иисус Господь, что Ты над всей вселенной, Господь, над всем творением Божиим. Мы восвеличиваем, Твое имя, восхищаемся Тобою, Господь, твоей милостью, ликуем, Боже, благодарим Тебя, Господь наш святый Бог! Слава Тебе, Боже живой! Слава Тебе! сердце Благодать Твоя неиссякаемый поток Я спасен благодаря Твоей крови истина твоя, истина твоя победила грех и смерть Истина Твоя исцелила мое сердце Благодать Твоя неиссякаемый поток Я спасен Смотри, Твоя победила грех и смерть Истина Твоя Исцелила мое сердце Благодать Твоя Исцепляемый поток, Я спасен Благодаря Твоей крови Ты даешь мне милость Ты даешь мне силу Наполняя жизнью сердце мое, Иисус Ты даешь мне милость Силу, наполняя жизнью сердце Мое Иисус, Ты даешь мне милость, Ты даешь мне силу, наполняешь жизнью сердце Мое Иисус. ты даешь что Ты есть в нашей жизни, что нашел и искупил и избрал. Славим Тебя, Господь! Восхищаемся Господь Тобою! Насовет ты всей славы, Боже, ибо Ты даешь милость, Моё иисус ты даешь мне милость ты даешь мне силу наполняя жизнью сердце мое, иисус ты даешь мне милость ты даешь мне силу День. вся честь тебе боже достоин ты господь достоин ты вечной славы слава слава слава аллилуйя слава Боже тебе иисус наш спасибо тебе спасибо